Ребята, смотрите, какая красота. Это у нас сертификат. Но вы такой упаковки еще ни разу не видели. Вы видите, это набор, набор серебряных памятных монет к столетию Национальной Академии Наук. Вот. И сейчас я вам покажу этот набор вы в таком необычном исполнении. Деревянная коробка, деревянная упаковка, магнитная. Здесь мы на магнитике она закрывается и... Это квадрокапсулы вот такого необычного формата. Конечно, я думаю, квадрокапсулы здесь обычные, да, кругленькие или нет? Да, квадрокапсулы круглые, но разместили вот эти серебряные монеты. Как их интересно, достаточно хвостика, конечно, нету. Мягкое уплотнение. И эти три-четыре монетки, разноцветные, покрытые золотом в серебре. И сколько стоит такой вот сейчас да, да ребята то есть это такой очень прикольный приятный э, подарок не зачем кинела да хотя можно вот так легко нажать о действительно очень продумано вот смотрите как выглядят эти монеты можно просто так нажать все-таки все-таки продумали немцы эту коробку что можно было легко показать достать эти монеты вот, смотрите, раз, нажимаем. А что за интересно QR-код, ребята? Что за QR-код, куда он ведет? Неужели на сайт Национального банка Украины? Сделайте принтскрин, попробуйте отсканировать телефоном. Куда же отправит вас этот QR-код? Давайте прямо сейчас. Так, дальше. Следующая монета. Вот, нажимаем. Слушайте, вот это продумано. Молодцы. И не я не. Здесь как будто бы как наклейка смотрится, конечно, эта штука. Я с этим набором еще не сталкивался, не было у меня этого набора, но выглядит, конечно, круто. Можно складывать сертификат, собственно, внутрь. И вот он на магнитике так закрывается. Как вам, ребят, напишите в комментариях, как вам такой набор